А вот вам небольшая нарезочка старых моих каток. Мне лень сейчас снимать что новое, поэтому вот посмотрите, как я пытался взять топ один. Легкого просмотра. Боже, так когда ты умрешь, пацан? Я труп. Я просто труп. Я труп, я сам себя погубил. Вот дебил, вот дебил, вот дебил. Да, я дебил. Я, я просто, я просто задумался, я забыл про зону. Фак. Эх, а так было близко все, Топ-4. Ладно, видно, видно, видно, не судьба. Какой-то народ бегает, кто-то, до сих пор катается на машинах. Ебнулись, бы. Еще нахуй за НФС, блять. <ролк> Я официально повторил рекорд того чувака из гайда, который сказал, что упавший с АФКшниками он сделал минус 8. Я тоже? Да, хе Найти АКМ, выйти из дома и увидеть пятерых стоящих. И двоих пытающихся их убить. А потом там еще двух два чувака друг за другом гонялись. Я одного из них убил, второй понял, что. Ну нахер убежал посмотрим как эта катка пойдет дальше Каткап идет отлично. пляжа там мой лежак бля ты его время заметил так сказать просто только в том где-то падла с третьим шлемом <Слышко> ясно я понял тебя не хочу не реакция просто жесть Любим выбирать одинаковые, видимо, места, чтобы прятаться. Вообще я случайно сюда забежал. Чего у меня мало всего у меня мало подкрался чувак на свою голову а тут кусты стреляют О! ну что бывает сам так сколько раз обсирался Вижу УАЗик. Какой сумасшедший на УАЗике ездит топ-15, блин. Я просто представляю, падаешь ты такой возле кустов, там начинаешь там хилиться, перезаряжаться, херак, кусты оживают. С кустов человек выходит, херак тебя просто унижает. Так, малыши-карандаши. Теперь все серьезно. Да, все серьезно, я я, я я догадался, что он там, но Саимом у меня говнище просто, И как же я сосу в стрельбе в этой грёбаной игре. Вот просто передо мной, вижу куда стрелять. Не попадаю, вообще не попадаю. Ну что ж, GG топ-3, так близко к топ-1. Ну, впрочем, как всегда. Тормот, ты ебаный, пошел нахуй, понял? Ебучие Соси, ссоси. Да ебанутые лаги, сука, когда кто-то рядом, нахуй, тупит безбожно, блядь, классическая хуйня, заебала, это игра, сука. Ебаный, <сосы> его бомбит. Да кто мне так Это На Телефон звонит, если что. Совершилось! Я наконец вижу, как дроп падает прямо на меня. Дебил. О, боже мой замечательно сидим дальше <laughs> Вот такая у нас тактика сегодня, ребятки. Вы че серьезно? Я че такая осталась тут сидеть? Да не, скорее всего нет. Не бывает такого. Никогда еще зона не сходилась на меня до самого конца. Всегда приходилось уйти. Так вот одно мне интересует, как эти двое вообще меня не заметили. Просто хочется посмотреть на экран с их стороны, как можно было меня не увидеть на фоне скана. Просто серьезно. Блин, где-то здесь 13 человек. Мать моя женщина. С ума сойти можно. 12. Сейчас уже будет 11. Что, меня рассекретил, падла? Боже, у тебя лечило где-то, козёл ты такой. Значит, двое в домах, один где-то справа. Что-то такое я слышал. Время обжираться бустами, думаю, да. Как он меня увидел? Вот скажите мне Как он меня увидел? Ответьте мне на вопрос Что за хуйня? А было так близко к топ-1 Лох Сидор Только что на моих глазах Какой-то хер На мотоцикле Подлетел к луту Захапал его весь. К дропу в смысле. И уехал. Вообще никто ничего ему не сделал. Почему у меня так не бывает, скажите? Так минимум. Минимум. Двое в замах. Это минус три, минус я четыре. Осталось еще четыре. Где они? Где они? меня видит, падла. Фака, у меня времени нету совсем. Баги я колесо пробил, блин. Теперь я сам не могу на нем и уехать. Мне, конечно, жопа. Но я попробую. Я даже не знаю, где он. Всем спасибо, все свободны. Давай сюда свои утоляющие, А, черт, нет места. Надо 7.62 немножко выкинуть. Ох, боже мой, а как он подкрался-то так сюда бесшумно? Я реально его не услышал. Ну ладно. Итак, э -э краткое саммари. Начало было удачное. Четыре фрага, там два АФКшника и два упар Упаранта, которые пытались мне отомстить за АФКшников. Залутаны три квартала Включая этот, вот в этот, который я въезжаю Проблема в том, что я понятия не имею, куда мне отправиться дальше Потому что 30 человек И все уже практически в сосновке Хотя, блядь, лук падает прямо в центр, сосно... центр военной базы Опасная херня Только вот у меня не глушителей, ни хуя так уже вижу первую цель уверенно бежит еще один того, что фраг спер, так еще и... С лутом убежал. Пора отсюда у**ывать. Не знаю, давайте в дома. Если там был военный б... жилет, то толку от военного жилета сейчас никакого. Ага, б***. Кто-то быстрее меня до этого додумался. Какой-то логодром побежал мимо. Меня интересуют бусты. Ни хуй бустов нету. Желательно раньше, чем он узнает, куда убежал я. Ой, блядь, мама, он мог меня увидеть. Блядь, в рот. ищет, я не понял. Теперь мандраж начинается. Так я приближаюсь к тому Делай по громче, чтобы услышать. Ого, у него вм Это не тот чувак, который дроп золото. Твоих вижу. Да! Просто лучший! Отличная катка, просто Муа! замечательная, Муа! Муа! Муа! просто по красоте.